Добрый день, слушатели канала Сангейс. Осталось три дня до начала последнего месяца 2022 года, до 1 декабря. Год пролетел совсем незаметно. Каков он будет в рамках общих тенденций наш декабрь? Ну, внешне может показаться, что время остановилось, и все находится во ожидании зимней такой спячки. С одной стороны, ожидание праздника и воодушевления, а с другой стороны, неизвестности а что же будет дальше? Подсознательные опасения рискуют превратиться или превратить настоящее в иллюзию и забытье, если идти по шаблонам страха, убегать от реальности, но мы осознаны и будем смотреть на природные циклы времени с доверием через призму, психологизма и высшей воли Творца, который. Нас безусловно любит. Всегда нужно брать то, что предлагает судьба, и использовать эти ресурсы по максимуму. Так что же нам приготовил декабрь 2022 года? В декабре, как всегда, нужно успеть доделать то, что было запланировано еще в январе, в начале года. Подвести итоги и рабочие, и свои личные Возможно, отпустить то, что устарело, и не тащить в новый 2023 год. Поблагодарить себя и всех причастных к нашим достижениям. Сделать главный вывод года. А какой опыт лично мне принес 2022 год? Как меня это изменило? Что из всего этого важно взять в следующий период? А что отжило, и нужно оставить, как мешающий балласт. А, ну, многие любят декабрь, это снежки, это горки. И как писал классик детской поэзии Самуил Маршак, «В декабре, в декабре все деревья в серебре. Нашу речку, словно в сказке, за ночь вымастил мороз. Обновил коньки, салазки, елку из лесу привез. Для большинства людей декабрь подводит итоги, дает надежду на будущее. И каждый из нас, скорее всего, планирует свой декабрь. А также я планировала свой декабрь год назад, рассчитав Мандалу года, увидев в ней свои текущие годовые задачи. И смотрим, какие декабрьские мероприятия необходимо нам провести. Где-то убавить, где-то прибавить скорости. Главное, чтобы хватило времени для себя и для своих обычных обязанностей, чтобы успеть подготовиться и купить рекомендованные нам подарки и то, что мы запланировали. Но надо сказать, что текущий декабрь – непростой месяц. Особое внимание нужно будет обратить на определенные дни. И мало того, что он последний месяц года – и требуют от нас ускорения, чтобы закрыть все долги уходящего года. Кроме того, надо успеть всем купить подарки родным, да, нарядить елку, отпраздновать, кто празднует корпоративы, утренники детские, приготовить праздничный стол. И часто в этой суматохе не хватает времени на себя. А ведь декабрь очень важен для подведения личных итогов для подведения их в контексте всех сфер жизни, для благодарения, чтобы грамотно перейти в другой период, заложить ресурс на следующий год. Как посеешь, так и пожмешь, называется. А еще в декабре нас ждет большой праздник зимнего солнцестояния, рождение нового солнца. Это мощный период для годового планирования, значимая точка для всех. Именно поэтому важно заранее знать эти тенденции наступающего года лично для вас, для членов вашей семьи, Ну, что мы будем учиться делать на мастер-классе «Мандала вашего года». Ну, из общего я могу посоветовать. Напишите некое хвалебное послание лично для себя. Не забудьте купить ежедневник на 2023 год. Запишите, запишите видео с поздравлением, может быть, Разошлите своим родным, близким, знакомым, будет очень приятно, если это будет нестандартное какое-то поздравление, а вот лично ваше. Запланируйте маленькое обучение на новогодних каникулах, потому что несколько дней приятного времяпрепровождения можно совместить и полезное, и приятное. Ну а сейчас давайте посмотрим, что приготовил согласно вашего месяца рождения, Декабрь 2022 года. Для людей, которые родились в январе. Управитель вашего месяца обычного – это маг Меркурий, планета. И этот декабрь, он будет идти с архетипом Солнца. И история вашего декабря будет звучать так. Активный маг желает самоутвердиться, желает коммуницировать, совершать что-то необычное для себя, успевать несколько дел одновременно делать. Он совершает выбор, что делать. И в декабре это солнышко, как источник энергии, придаст ясность всем делам и всему планированию 2023 года. Ну Что такое энергия Солнца и как она может на нас влиять в течение декабря 2022 года, на людей, родившихся в январе. Она, конечно, будет для январского рождения выводить к свету, даст возможность о себе заявить. Декабрь приготовил вам осознание своего истинного и высшего «Я». Энергия Солнца будет приводить в вашу жизнь в декабре внешние события, которые дадут возможность для самореализации. А также Солнце будет влиять на ваши внутренние процессы, в которых вы будете преодолевать узы собственного сознания, стереотипы обывательского поведения. И это – будет побуждать к созреванию такой солнечной вашей стороны, да, стороны вашей натуры. Солнце в декабре будет учить вас доверию к самому себе, уверенности в собственных силах, к совершенно иному ощущению жизни. Вы можете почитать обращение к Солнцу как божественной энергии, попросить озарения для какого-то вашего вопроса. Высветлить то, что чувствуете, но никак не можете явно увидеть и осознать, ну, декабрь – последний месяц года, когда мы все должны подвести итоги, поблагодарить за этот период, вынести опыт целого года. Поэтому э, «Архетип солнца» предлагает провести письменный анализ уходящего года, провести медитацию на аркан солнца, напитаться энергиями для осуществления планов на 2023 год. Ну, для встречи нового года можно купить арома масла ладана, корицы, апельсина. Купите себе игрушку на новогоднюю елку в виде солнца или калаврата, подсолнечника, лаврового листа. Этот талисман будет закрывать ваш 2022 год. Для встречи нового года подберите себе что-нибудь в цветах солнца, оранжевых, желтых. Положите на новогодний стол атрибуты солнца. Это пшеница, апельсины, подсолнух, лавровый лист, лист или там веточка лаврового листа. Если носите драгоценные камни, то это хризолит, как раз камень энергии Солнца. И пусть Солнце декабря послужит вам таким мостиком, божественным силам и даст энергию для утверждения себя. Пусть эта энергия проявит себя в полной мере в 2023 году и даст вам возможность реализовать все ваши планы. Далее, если вы родились в феврале. Управитель вашего месяца рождения жрица – это тайное знание, архетип такой опекающей женщины, несколько закрытой. И история вашего декабря будет звучать так. Мудрая жрица совершает свой выбор 2022 года. В декабре использует при этом энергии 20-го аркана «Суд». И это энергия большого эгрегора, это про семью, это про род, про то, что необходимо сплотить и собрать около себя всех близких, родных, поддержать, подсказать, помочь. И также это некий такой источник пробуждения космических энергий, которые дадут возможность обнаружить скрытые способности, но ну, как повлиять могут эти энергии еще на нас в декабре 2022 года? Энергия для февральского рождения даст возможность начать что-то совсем новое. Новая жизнь, новые планы, новый взгляд на вещи. Это приведет к существенным шагам на пути к себе. Это как нельзя лучше отражать месяц декабрь, когда мы прощаемся с уходящим годом и планируем новое. Декабрь может расширить ваше восприятие жизни. Если вы затеваете какие-то дела в декабре, обязательно делайте их не так, как было раньше, а абсолютно по-новому, в соответствии с духом времени. Декабрь – последний месяц уходящего года, когда вы должны подвести итоги также и, например, провести медитацию на аркан с маслом НИРТ или скурите ладан. Ваша личная энергия предлагает вам провести анализ вашей системы ценностей. Посмотрите, как вы относились в уходящем 2022 году к новым реалиям жизни. Вы пытались удержаться за старое или отпускали то, что уже изжило себя. Если вы считаете, что вас что-то тянет назад и дает возможности обновиться, проведите любой обряд очищения, отпускания. И для встречи нового года купите аромамасло с Кирокса, Ладана, Мирта. Купите себе игрушку на новогоднюю елку в виде сфинкса, красного мака или феникса. Этот талисман будет закрывать ваш 2022 год. Для встречи нового 2023 года подберите себе что-нибудь в цветах ярко-красных, багряных, темно-пурпурных. Положите на новогодний стол атрибуты мак, миндаль, цветок гибискус. Если вы носите драгоценные камни, то огненный опал – это камень энергии 20-го аркана. Пусть Новый год и Новый декабрь послужат вам мостиком божественным энергиям и даст увидеть свои скрытые способности, проявить их в полной мере для людей, которые родились в марте. Основной управитель вашего года – это архетип императрица третий аркан Тарон. Ну а история Декабря будет звучать так. Чувственная императрица совершает выбор, свой выбор 2022 года и в Декабре попадает в энергию мира, которая будет разрешать противоречия, накопленные к концу года. Это даст возможность также закрыть год 2022 и спланировать 2023. Ну как же энергия мир повлияет? На, на нас да энергия мир для мартовского рождения будет разрешать внутренние противоречия вызванными событиями внешнего мира весь декабрь будет способствовать тому чтобы вы учились видеть целостность мира внутреннего мира внешнего и их влияние друг на друга скорее всего декабрь даст вам возможность завершить некие дела которые были начаты ранее и в декабре вы планировали получить результат если дела только планировались, но так и не приступили к осуществлению задуманных планов, то и результат соответствующий. С психологической точки зрения энергия «Мир» для вашей энергии рождения будет пробуждать ваше сознание. Оно будет способствовать самовосстановлению и пониманию своих границ. Поэтому энергия управителя «Мир» предлагает вам в декабре также провести письменный анализ уходящего года провести медитацию на Аркан Мир, это 21-й Аркан Таро, напитаться энергиями для осуществления планов на 2023 год. Для встречи Нового года купите арома масла стиракса и бискуса. Купите себе игрушку на новогоднюю елку в виде мака, крокодила морской звезды, глобуса. Этот талисман будет закрывать ваш 2022 год. Также подберите себе что-нибудь в цветах мир. Это индиго или черный. Но ну, На новогодний стол можно положить, положить атрибуты мира. Это булочка с маком, жгучие специи. Заварите себе чай каркаде. Он тоже соответствует энергии мир. Если вы носите драгоценные камни, то энергия аркана мир это камень оникс. Синергия всех атрибутов даст вам возможности реализовать все ваши планы и вступить в 2023 год смело и подготовленно Далее, если вы родились в апреле, ваш прямой управитель месяца – это архетип императора, четвертый аркан Таро, власть, структура. Ну а для декабря этого года – вам соответствует архетип шута. Это начало нового, это обнуление, это перезагрузка. И история вашего декабря будет звучать так. Властный император совершает выбор 22-го года и в декабре попадает в энергию шут, который учит контролирующего императору отдыху, свободе от предрассудков и удивительной открытости миру. Это качество позволит вам весело встретить Новый год, и, наконец-то, отдохнуть, расслабить свой ум. Возможно, вам придется понять, что те знания и те парадигмы, на которых выстраивалась ваша жизнь, давно устарели, и весь мир рождается буквально заново. Возможно, вам не стоит держаться за старые принципы, а видеть возможности в новом мире. Декабрь может предложить вам перемены, к которым вы должны отнестись с любопытством и интересом. Это вам даст новый глоток воздуха, новый виток на спирали бытия. Будьте открыты, освободитесь от предрассудков. Декабрь позволит вам наступить в совершенно новый период жизни с удивлением, без каких-либо ожиданий и зачастую не имея никакого представления о том, с чем вам придется столкнуться. Таким образом, у вас появится шанс начать все с нуля. Это возможности которые вы можете реализовать в любой сфере жизни. Но главное, не быть слишком серьезным императором и перестать контролировать все и вся. Потому что шут предлагает вспомнить все легкое, состояние детства, все веселое в уходящем 2022 году. Поэтому точно так же шут предлагает, при том, что он крайне легок, а император структурен, да, а надо все это соединить, прикрутить друг к другу, поэтому провести письменный анализ также уходящего года будет очень-очень полезно. А провести медитацию на Арканшут, напитаться энергиями для осуществления планов на 2023 год. Для встречи Нового года купите аромамасло мяты, купите себе игрушку на новогоднюю елку в виде шута или скомороха. Этот талисман будет закрывать ваш 2022 год. Для встречи Нового года подберите себе что-нибудь в цветах шута – бледно-желтый, небесно-голубой. Положите на новогодний стол атрибуты шута – это веер, колокольчик, перечную мяту. Если носите драгоценные камни, то этот опас или халцедон – камень энергии шута. И пусть шут декабря послужит вам также мостиком божественным силам и даст энергию для утверждения себя, чтобы реализовать все ваши где-то даже сумасшедшие планы легко, потому что шут это такая спонтанность, когда с одной стороны вроде бы все было совсем недавно еще вот так вот весело, а потом резко все изменилось и шут полетел в какие-то новые проекты, иногда скорость даже не рассчитав, но декабрь он будет немножко все равно нас всех так останавливать, общий декабрь. Если вы родились в мае, основной управитель вашего года – это архетип Иерофанта, папы, черца, ну а энергия декабря – это архетип мага. И история вашего декабря будет звучать так. Просвещенный иерофант – это энергия учителя, ученика, человека, который передает знания. Он совершает выбор 2022 года. В декабре попадает в энергию мага, молодую энергию, которая учит вот этот вот молодой человек, да, учит традиционного иерофанта, консервативного. Вспомнить молодые энергии и стремления к самореализации, к утверждению себя к позиционированию себя. И также этот опыт вам легко поможет спланировать весь 2023 год. Учитесь достигать желаемого благодаря умению концентрировать энергию и заявлять о себе. Но не так, как вы привыкли это делать, а по-новому, в духе нового времени, нового века. Учитесь ясно понимать, что вы хотите. Это приведет вас к успеху. Почитайте трактаты Гермеса Трисминиста или «Историю творения». Почитайте мифы про Меркурия. Вспомните, что было значимым для вас в подростковом периоде. И также вам необходимо подвести итоги, поблагодарить год за все, что было, весь опыт целого года. Потому что, когда мы проводим такой письменный анализ, мы тем самым выгружаем из своего сознания, из подсознания, что мы сделали, что мы сделали правильно, что неправильно. Где-то надо было, может быть, что-то поправить, где-то дать скорости, где-то поднажать, а где-то, наоборот, сбавить скорость. Но все этот, этот анализ нам необходим для того, чтобы мы следующий год, а он будет скоростным очень, да, все правильно рассчитали. Также можно провести медитацию на аркан маг. Записать свои состояния. Для встречи Нового года купите аромамасло муската, стирокса, белого сандала. Купите себе игрушку на новогоднюю елку в виде волшебной палочки мага. Или сплетенных змей, обезьянки или книги. Этот талисман будет закрывать ваш 2022 год. Для встречи Нового 2023 года подберите себе что-нибудь в цветах мага. Пурпурных, желтых. Положите на Новый год, на, новый, на новогодний стол а, атрибуты мага, это жезл или кадуцей. Если носите драгоценные камни, то это агат, опал, это камни мага. И пусть также маг а, даст вам а, силу да, реализации, будет мостиком, божественным силам для самоутверждения себя и проявит себя в полной мере в 2023 году. Для людей, которые родились в июне. Управитель вашего месяца – это выбор, или перекрестки дорог, или влюбленные. Ну а декабрь для вас будет идти с энергией архетипа жрица, мудрость. И история декабря будет звучать так. На перекрестках дорог 2022 года совершается выбор уходящего года. И декабрь дает сделать этот выбор мудро, интуитивно. Декабрь предложит вам стать единым с первоисточником, чтобы набраться энергии для планов 2023 года. Декабрь даст возможность заглянуть внутрь себя, чтобы раскрыть свои внутренние ресурсы, интуицию и чувствование. Цель декабря для рожденного в июле – это обретение внутреннего ведущего, чтобы ощутить глубокий внутренний отклик, доверие себе, научиться интуитивному восприятию духовной мудрости. Возможно, в декабре вам откроется какая-то тайна, которая была скрыта для вас на протяжении долгого времени. Возможно, вы начнете заниматься деятельностью, связанной с психологией или эзотерикой. Будете учиться видеть тонкие взаимосвязи на путях жизненных дорог, своих или ваших а, близких. А, ну, Возможно, в декабре также вас потянет поработать с камнями, с кристаллами и... А, когда вы подводите итоги за 2022 год, выносите этот опыт, нужно помедитировать на жрицу, попросить дать ее вам какой-то знак во сне, попросить ее открыть завесу тайны, напитаться энергией жрицы. Также можно купить себе игрушку на новогоднюю елку в виде луны, верблюда или кристалла. И этот талисман будет закрывать ваш 2022 год. Для встречи Нового года берите что-нибудь в цветах жрицы, синий, серебристый. Положите на новогодний стол атрибуты жрицы. Это мята, можжевельник, серебряные столовые приборы и наш забытый, но такой ценный и такой важный хрусталь. Если носите драгоценные камни, то лунный камень, жемчуг, горный хрусталь – все это камни энергии жрица. Для встречи Нового года купите масла камфоры, можжевельника и мяты. И пусть также ваши планы все реализуются. Если вы родились в июле, ваш основной управитель месяца это колесничий или победитель. Ну а в декабре ваш архетип будет с энергией императрица. И вот история вашего декабря будет звучать так. Ваша восприимчивая воля колесничего и умение управлять, управлять реальностью приводит вас к подведению итогов декабря и всего года. Вы будете опираться на те факты своей жизни, которые реально принесли плоды и изменили ваш статус в 2022 году. Этот анализ даст вам возможность также спланировать 2023 год, и ваша задача в декабре научиться ценить все свои действия. Научиться чувственности и ощущению полноты жизни. Декабрь даст вам возможность проявить свои творческие способности, а поухаживать за телом, навести красоту в доме или красоту тела. Декабрь может стать для вас прорывным в плане становления в профессии. Если вы проявите здравую самоуверенность, оптимизм, вы легко завоюете расположение окружающих. Расширение профессиональной сферы деятельности или оживление старой ⁇ вот основные задачи декабря 2022 года. Проведите медитацию на аркан Императрица, напитайтесь энергиями для осуществления планов, купите аромамасло розы, сандала, мирта, купите себе игрушку на новогоднюю елку в виде короны, роскошной и дорогой игрушки. Императрица любит роскошь. И этот талисман будет закрывать ваш 2022 год. Ну а для встречи Нового года подберите себе что-нибудь в цветах императрицы. Это изумрудно-зеленый, небесно-голубой, ярко-розовый. Положите на стол атрибуты императрицы. Это фигурки или скульптурки какие-то маленькие, или картинки, может быть, голубя, лебедя, птичек, пшеницы. Если носите драгоценные камни, то это будет изумруд, бирюза. Это камень императрицы. И пусть также ваши планы все реализуются. Если вы родились в августе, управитель вашего месяца рождения – это архетип правосудия 8-й аркантору, или регулирование, или справедливость. Ну а декабрь будет идти с архетипом императора. История вашего декабря будет звучать так. Ваша восприимчивая воля императора и умение управлять реальностью приводит вас к подведению итогов декабря всего 2022 года. Вы будете опираться на те факты своей жизни, которые реально принесли плоды и изменили ваш статус в текущем году. Цель декабря для рожденных в августе – это научиться ценить все свои действия, брать на себя ответственность. Вам очень нужно урегулировать до конца года все вопросы, связанные с оплатой долгов, налогов. Декабрь даст вам возможность научиться создавать структуру и приводить вас к стабильности и безопасности. В декабре вы должны понять, что все ваши попытки установить границы, защищаясь от внешних атак, зачастую вы не осознаете, что настоящие обиды и оскорбления рождаются внутри нас. Внутренняя потребность ощущать себя сильным мешает нам по-настоящему чувствовать. Возможно, декабрь позволит вам научиться создавать порядок вокруг себя и в своей голове. Энергия «Император» обучает реалистичному мышлению и прагматичному подходу к делу. Научиться не мечтать, а вечно и вечно желать, да? а именно делать конкретные действия для достижения ваших конкретных результатов. Для того, чтобы также встретить, да, проводить год и встретить новые необходимо помедитировать на аркан императора. Для встречи купите арома масла, тигровой лилии, герани. Купите себе игрушку на новогоднюю елку в виде короны или барана, или совы. Этот талисман будет закрывать ваш 2022 год. А также подберите себе что-нибудь в цветах императора – это алый, рубиново красный. Положите на новогодний стол атрибуты императора. Это такой, знаете, хрустальная рога бывает, да, из которых можно выпить вина, да, если вы пьете легкие вина. А игрушку барашка, а горшочек маленький, можно собирать, ну, да, какой-то продают в магазинах. Букет с тигровыми и елеми. Ну, если вы носите драгоценные камни, то это рубин, как раз камень энергии императора. И пусть все ваши планы реализуются. А далее, если вы родились в сентябре, ваш управитель месяца рождения, отшельник или мудрец. Ну, а декабрь звучит для вас с энергией архетипа иерофанта. И история вашего декабря будет звучать так. Мудрый отшельник совершает выбор 2022 года, опираясь на свой опыт ирафанта в декабре, учителя, гуру, который много знает, который а, любит учиться, а, любит обучать. И в декабре как раз он будет увлечен поисками тайного смысла, происходящим вокруг. А, и эти поиски, они дадут возможность грамотно спланировать 2023 год, научиться самому читать знаки судьбы и подсказать своим родным, своим знакомым, да, своему кругу. Цель декабря для рожденного сентября ⁇ это поиск смысла правды, откровений. И энергия иерофанта творят собой мир убеждений и глубокого доверия самой жизни. Эта вера основана на устойчивости убеждений. Возможно, декабрь станет для вас временем нахождения новых собственных ценностей взамен устаревших. Возможно, именно в декабре вы будете стремиться поступить на какие-то курсы, изучить новое, стать для кого-то, как я уже сказала, наставником, учителем и передавать далее эти накопленные ваши знания другим людям. И также декабрь может дать возможность понять свое истинное призвание, если кто-то его еще не нашел или не почувствовал. Но... Также советую провести медитацию на аркан и и напитаться энергиями да, для осуществления планов, провести письменный анализ. Для встречи Нового года купите масло маевый стиркса, купите себе игрушку на новогоднюю елку в виде быка, тельца, Деда Мороза. Этот талисман будет закрывать ваш 2022 год. Для встречи Нового года. Подберите себе что-нибудь в цветах иерофанта, красно-оранжевых, рыжих, небега. Положите на новогодний стол атрибуты иерофанта. Это книги, грамоты, старались с лекциями, сертификаты свои, которые можно посмотреть, порадоваться, что вы успели пройти. Если вы носите драгоценные камни, то этот опас, камень энергии Эрофант. И также пусть Серафан послужит вам мостиком, божественным силам, даст энергию для утверждения себя и подготовки к Новому году. Если вы родились в октябре, управитель вашего года, основной да, месяц рождения, это колесо фортуны. И в этом году, в декабре, архетип декабря для вас это архетип перекрестки дороги выбора. И История декабря для вас будет звучать так. Колесо года совершило еще один оборот вашей жизни и совсем скоро переведет вас на другой виток 2023 года. Вам нужно понять, какие же вы делали супоносные выборы в этом году. Они были сделаны по вашему желанию или кем-то навязаны. Цель декабря для рожденного в октябре – это проявление смелости в принятии решений. Это открытое признание и свободное решение, принятое сердцем. Важно понять, что мы часто притягиваем к себе партнера, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Так вот декабрь как раз покажет вам, насколько вы целостны и наполнены сами. Скорее всего декабрь будет давать вам возможность и необходимость чем-то определиться, взвесить все за и против, и благодаря чему ваши действия станут решительными и целенаправленными. Для этого потребуется вся ваша проявленная воля творить свою судьбу. Также проведите медитацию на аркан выбор, шестой аркан старших арканов 2. Напитайтесь энергиями для осуществления планов. Ну а для встречи Нового года купите масла горькой полыни, орхидеи. Купите себе игрушку на новогоднюю елку в виде сороки, птички, единорога, кентавра. Или просто абсолютно две одинаковые игрушки и повесьте их вместе. И этот талисман будет закрывать ваш 2022 год. Ну а для встречи нового года подберите себе что-нибудь в цветах выбора. Оранжевый, бледно-розовый, ледовый, таких пастельных тонах. Положите на новогодний стол атрибуты выбора. Это горшок цветком орхидеи или связанные вместе две ложечки. Или вилки, или ножи, ну, чтобы это были парные предметы, и они так украшали да, стол. А если носите драгоценные камни, то это Александрит, Турмалин, Исландский шпат. Все это камни энергии выбора. И также пусть все у вас получится в новом году, 2023. Если вы родились в ноябре, управитель вашего месяца рождения – это архетип сила или вожделения. 1 аркан. Ну а декабрь в этом году, да, идет под архетипом Колесничий герой. И история вашего декабря будет звучать так. Вы двигаетесь вперед, вы находите глубинный смысл в жизни, вы едете по дорогам в жизни с определенной скоростью, вы везете эту колесницу, и она у вас не пуста, а вы посадили в нее своих любимых, родных, да? вы выбрали маршрут, и по этому маршруту с определенной скоростью движетесь и ищете, находите по дороге какие-то, встречайте встречи у вас, происходят с кем-то, с какими-то новыми людьми, они порой бывают, эти встречи судьбоносны, и они дают вам прорыв в ваших делах. Поэтому для вот людей, рожденных в ноябре, в декабре, нужно перестать зависать и, ну, может быть, печалиться по поводу того, что какая-то вода, какие-то эмоции, они ушли в песок небытия. Это нужно отпустить. Нужно найти дорогу, ведущую вперед, и двигаться по ней. И вот этот поиск и обретение собственного места в этом мире, в этой жизни, это как раз те вопросы, которые вы будете задавать себе весь декабрь. Ну, победа над собой, знание себя, преодоление себя, победа над своими так называемыми тараканами вот это те качества, которые вы должны выработать в себе в этом декабре. А те, кто. Может быть, самооценка немножечко страдает, да, не уверен в себе. Вот нужно выйти за пределы этих устаревших суждений, сформировать новые суждения, новые собственные принципы. И это ваша задача декабря. Ну, конечно, для этого потребуется вся ваша воля. Нужно ее проявить. И тогда вы вынесете этот ценный опыт, да, и перейдете в новый 2023 год вот с этим хорошим опытом. Также можно провести вам медитацию на аркан колесничий, напитаться энергиями для осуществления планов. Для встречи Нового года купите арома масла онихи, лотоса, купите себе игрушку на новогоднюю елку в виде сфинкса, краба, рака, черепахи, и эти талисманы будут закрывать ваш 2022 год. Для встречи нового 2023 года подберите себе что-нибудь в цветах колесничего. Интарный, каштановый. Положите на новогодний стол атрибуты колесничего. Это ключи от автомобиля, брелок, путеводитель, схему, дорожные знаки какие-нибудь маленькие, сувенирные или магические. Если носите драгоценные камни, то это интарь. Это камни энергии колесничьей. И пусть ваш колесничий всегда выбирает правильные дороги, едет по ним с правильной скоростью и везет своих любимых, родных туда, куда выбрали своей целью. Ну и наконец наш декабрь. Для людей, рожденных в декабре, вы родились в этом месяце. Я заранее поздравляю вас да, с месяцем, в котором вы родились. С наступающим днем рождения. И управитель вашего месяца рождения – это 12-й аркан, подвешенный, самоотдача. Ну а декабрь будет идти под архетипом правосудия, регулирования, да? справедливость. И история вашего декабря будет звучать так. Ваша самоотдача в декабре этого года ищет глубинный смысл в судьбоносных выборах. Только эти выборы дадут вам прорыв в ваших делах. А для этого нужно посмотреть на всю свою жизнь под другим углом зрения. В декабре вам придется провести анализ не только уходящего светского года, но и провести анализ своего личного года. Двойная работа по подведению итогов. Уверенность в себе, умение выйти за пределы устаревших суждений, формирование новых своих собственных принципов – это ваша задача декабря. Для этого потребуется вся ваша проявленная воля и энергия архетипа регулирования. Напишите для себя собственную конституцию, собственные правила, декларацию и не отступайте от написанного ни на шаг. Только так вы сможете показать окружающим, что у вас есть свои планы на жизнь и на весь 2023 год. Также советую провести медитацию на аркан регулирования, правосудие, восьмой аркан старших арканов, на напитаться энергией для осуществления планов на 2023 год. Для встречи нового года купите масло алоэ, гальбану. Купите себе игрушку на новогоднюю елку, купите весов, слона, колобрата. И этот талисман будет закрывать ваш 2022 год. Для встречи нового 2023 года подберите себе что-нибудь в цветах регулирования. Это изумрудно-зеленый, синий. Положите на новогодний стол атрибуты регулирования весы, слона, перо. Если носите драгоценные камни, то это изумруд, камень энергии регулирования. И пусть регулирование декабря послужит вам мостиком божественным силам, даст энергию для утверждения себя. Я закончила прочитала все характеристики и отдельно попозже я запишу уже характеристики по сложным дням декабря ну могу сказать что декабрь будет такой непростой сейчас пока просто общий обзор что вот обычные дни которые бы я не выделяла да это 7 14 17 19 20 и 29 дни остальные вот про них я по декадам сделаю запись, потому что очень важно на такие дни обратить особое внимание. Всем удачного дня, до свидания.